Так, вот Эрл, вот Кандар. Сейчас мы едем в РТИ. Сначала садимся на Карганинской автобус на Тимортавском вокзале. Потом на Саранский автобус в Карганинском вокзале. А потом в Сарани, пешкандрапа, мы идем. Наш автобус. А что без билета нет? Взяли, короче, билет. Вот, через 20 минут автобус в Карганинский. Мы уже в автобусе, скоро мы видим. Кого? Так, короче, мы приехали. Вот Витя как всегда. Вот я. А, а вот нам а туда на вокзал. Да, там можно пройти. Вот. Там такая красивая Караганда. Как будто с поселка приехали, они из соседнего города. Ну там еще что-то строит, похоже. Да. Получается, сейчас мы идем на вокзал, там берет Белем в другой город и поедем. Вот, все, ну, приехали, короче. Берем уже два часа, мы ждем автобус. Уронишь? Знаешь, если не уроню, не убьешь. Короче, я у него камеру отобрал. Я знаю, я снимаюсь. Так, все, мы уже только что сели. Это я, Витя. Итак, мы преодолели последний, нет, предпоследний опорный пункт. Мы уже вот в Идем на последнее место. Заброшенный закрытый город. Зона 51. Так, мы почти дошли. 30 километров пешкантрапом по степи. Дальше нас идет колючая проволока. Военные с автоматами. Нужно пройти. Спина болит. Сумки загружены сильно. Вот RLCD-TR. -э Кандар. Вон. Почти нашли. Осталось совсем немного. Проезжает военный патруль. Да, военный патруль. Он едет, да, тихо, тихо. Типа. Тем ближе подходим к городу, тем больше пепла. Откуда столько? либо пепел, либо прах я не знаю так, ну пока не поздно покажем, что у нас есть ложись! уходи, Витя, уходи вода а, башка моя только не зубы трогать активные столы есть который сто есть и все вот это тут прикольно правда рода легтигна из кустов может на хрени блести смотри да. слехи с нами уже нету Лёхи с нами уже нет. Либо псевдоплоть, либо кабанчик радиоактивный. А может быть, и человек? Ну, человек вряд ли. Такая большая косточка. Может быть, как мутированный человек. Может, брутер вообще. Брутера такие кости прострелишь. Наверное, На малию. Сюда. Там было стол Вот убежище бюреров Промашрушины... Разве нет? Такая пси-атака. Такое пси-поле. Осталось ли? Начал идти дождь, короче. РТИ. Леха, вот это первый, да, вот Лех, Витя, первый, короче, получается, домаш, первая заброшенная. Дождь начался. Надо, да, да, пойдем, пойдем. зайдем. чисто площадка с на первый, первый этаж. Подвал есть. Снял это вот эта тема, вот эта тема, я же говорю все очень ужасно, Снял вот эта тема, тут тоже потолка нету, не хал. два этажа, нету просто, не хал. кухня или что это было, ну, мы в РТИ, получается только-только вот подошли первые, пятиэтажка разрушенная, Какие тут красивые эти места. Кушаем самодельные, короче, ладушки. Думаю, это Эрл. Это Кандар. Мы забыли картошку купить. Ну, где -то, где -то, где -то. Много. Побалдели. А потом еще немного Очень прикольно. Много сейчас снять есть. Ммм, даже Осталось, немножко. нужно все ведь разрушены Иди сюда Эрол Эрол, Эро, где ты? Иди посмотри. Смотри, наверх. И что такой такое видно? Там не сялось, да хуйни. Тихо. О, здравствуйте. Тоже чей-то граффити. А <ролкут> Насталыч рассказывал. Поднялся как-то. Подняться. еще нужно будет спускаться дрова поднимать туда пес как будто что-то строит или что-то на ну, тут точно ничего не строит уже очень давно а? Зелёзым шреком. А? Вылези, шреком. Радиация есть, Сцена, смотри. Сцена. Мы выбегаем, прыгаем за дыры, прям на нее, Скатываемся, туда мутанты. Ура! Перестрелка просто. What do you mean? Группа крови на рукаве Порядковый номер на рукаве Пожелай мне удачи в бою Пожелай мне удачи Вот зашли. Нашли такое убежище, сделали ремонт, накрасили, сделали его весенными и звездкой покрасили их. С надписи наши, там у нас костерчик. Да, конечно, дымит, но запима. Но если маленький у нас нормально. Закипели и закипятили уже чаек. он, ветек тоже пьет, у него парчик идет. У нас наши оладушки. Ну? Дзын. Попитек. Вот я. Будем сейчас попьем. Только еще начало тут часа три деда, наверное. Нет, полутора часа уже дома. А. Больше бы что-нибудь? Уже четыре, пять. Да. Надо начать снимать, пока я по повечеял. Да, сейчас человек попьем. А вот покушаем. И пойдем снимать. Конечно с костром плохо, но Да, потом, знаешь, что нужно сделать? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Там собираем какую-нибудь гофру, трубу и прям ту дырку засовываем mm -hmm. Ну, печка нужно нормально, это без дырок mm -hmm. Хотели, короче, это Начально хотели взять картошку яйца поварить. Ну а и когда уже выезжаем, да ладно, картошку Саране возьмем, думаю. Ну, ладно, еще. В Сарань приехали, дошли до РТИ, картошку не взяли. Вот. а идти обратно не... Сейчас пока объясним, уже будет ночь. Какие советы выживальщику дать? Ну короче, передумали мы ночевать, дождь, хавчика нет, да там и грязно, нужно еще с собой брать вещи нормально, костер нормально делать надо. Любовь бы может быть остались. Ну да, Витя. Я. Валентин. Я головку Она вон туда. Ура! Как бы в Тимиртау мы не успеем вернуться, но мы будем, мы успеем съездить в Хараганду, приехать. И гулять там до утра будем. Похер, да. Чего нам ходили будем? Ну как всегда круче, нормально. Всё. Вот. РТИ город классный. Я ничего не говорю. Идеальный. Я буду вставать жить. Смотри, крыши нету. Так нет, что на них не люблю, а? Сейчас... Мы... Мы... Мы... Мы тут не были. Это... Мы в первом подъезде были. Угу. Офигеть, да смотри всё раз. Класса, да такая тут А тут нормальная уже. Большой городок, много, что можно снять. Надо потропить. Нужно просто еще люди, чтобы я не мог одновременно быть актером, режиссером, оператором, сценаристом. Это как этот овощ. Сделай У... то, сделай то, сделай то, он это делает. Бьет. Не видите, блять? Такая. Ой, нет, ноль бейфсунь. Видишь, видишь? Камера, видишь? Ты че, блин? Чего, блин, че это за лицо ты сделал? Аж нужна. Я буквально не обитаю. Не я. Не кичан. Да, да, как. Из меня... Меня не путают. Меня А он психиатрический больница. Ну, куда он меня, походу, видел. Да, сожалею. Камера у меня, короче, сегодня падала. Раз. Пять. Прям на объектив. Нормально все, все работает, как видите. Еще под, под дождём она сегодня целый день. Но я еще сверху из ленты... Ну мы снимали ещё. Да. Вот. Получается, я ее за лентой обклеил в некоторых местах. Вроде бы работает. А за 2000 деньги не жалко. Главное, когда кадры сделали, главное флешку не потерять. То, чего мы, мы за лентой лучше, чем только там -то Ну да, но тут лучше, потому что там тоже новая с 2016. Она вот там, да? Да? Да? Они еще не подберутся, че? Нужно. А вообще туда через секду нужно бежать. Там через секду надо? О, все, покемон. Нихуда ты не догнал. Виктор! Леха! Леха! Выходи, пойдем гулять. Леха! Леха! Леха! Леха! Выходи в трус! <звук> Студия Студия <Сонью! звук> <звук> <звук> Что можем бы вам сказать, дорогие зрители? Меня покажу мое лицо. Шила в жопу ударила, решили не ночевать в рты. Пойдем в Семер, поехали. Ну, поехали. тобус не ездит уже, опоздали. Да. Идем пешком. До Караганды. Сарани до Караганды. А там уже их получится? идем? Уже ночь, 7 часов 10 уже как бы нормально от материала сняли если у меня камера будет в кармане с флешкой, записанным материалом то я дойду куда угодно лишь бы его сохранить я же не скажу там хорошо получилось все интересно но все-таки хоть что-то но есть в яму попрыгали а? вот сейчас идем мы в караганду не, ну вообще, по идее, так-то можно? мусоров. А? Мусор. Не у мусоров, видите, а у сотрудников полиции. Если ты придешь, мусора подведи нас, они нас потом в мусорку закинут. А если мы скажем, уважаемые сотрудники полиции, служители закона, защитники правосудия и этого... Боги наши на машинах. Да, я не так. Видите ли, мы начинающая киностудия. Студия сомнем. Красота какая, смотрите. Да видите нас, пожалуйста, докуда мы хотя бы. Бегим-то Боже, такая батарея. Слушай, ты послушай, ты далёку на лёд. Чего ты далёку на лёд? Чего ты далёку на лёд? Я тебе далёку Что ж, дамы и господа. Постирали носки? Короче, помыли ноги с кафешки. Высушили. И нас уже накормили. Да, покажи меня. Давай, на камеру. Вот как ты с Валентином на дачу поехал. Блин. Там, мы в РД так, как, как, как, Попутки не останавливаются, только газу добавляют и обливают нас. Ну, не вижу. Как бы идет? Все, что нам давали, мы уже захавали. Ну Сильно жалко. Ну глазами видно, а? На камеру сильно. Вот так ночью есть. И ч, тут? Красота какая-я-яй-яй. Вот да. На камере, смотри, как смотрится. Ах, oh, <laughs> Правда, дисплей потом увеличится и все. Нормальный концерик смотрится. Короче, из поездку в Нижнем Ага. И в РТВ побыли. А сейчас короче. это Я вообще а это видео я покажу а, из вам... Нижнего ты... а -а -а -а. вообще. Цветы, блядь, бля, первый раз. Офигеть. Ты как сила, и как Все прям бля. прикинь, вот такие столбики стоят, а в них цветы. Мы да, мы сейчас поели хот-догов и это не сняли. Красота какая! Вааа, смотри, блин, просто замечательно! Ай ай ай! Ты такие? За сколько пешком мы доберемся до темы? О, ну часа четыре будем идти точно. Серьезно? Ну да. Пешком. Пешком. Я изоимов. Я пешком. Чего? Чем же? Мол, убираюсь, если не выдумывал кто-то мне рассказывал, что на велосипеде целый день ехать. <с> ну, что-то, кажется, это мои мысли уже, сам выдумал. То, что не могу сказать. Да, а, ну, сейчас мы в парк. <с> <с> вот. <с> а потом пойдем пешком. Да, да. Нажалось подавить, да. кушать, покушать. Вот там очень красивые девушки были, так что мы купили просто воду. А тут есть такие автоматы, короче. Э -э кофе, короче, и газированная вода. Короче, так, мохито, даже есть, перси, арбуз и вода газированная обычно. Кофе. Уйди с кадра, блин. Мишка. Уйди с кадра, говорю. Если мне меня девушка попросит медведя какого-нибудь большого, я ей подарю этого. Нет, не этого, вот этого. Смотри. У меня батарейка разряжается у меня. Батарейка разряжается у меня. Заметь, сколько батарейка. Я думаю, что здесь такое? Вот. Это не достаточно пляжных, как я тебе говорю. На другой стороне подешевле все, да? Причем? О. Чего? Эти, смотри, надо. Так, ну в парке классно, правда батарейки уже почти что не осталось, Да и место. Сейчас мы идем в Тимиртау пешком. Включаю до интересных новостей камеру, а то разрядится и не снимем. Да, побываешь? связи. С Максим. Итак, мы добрались с РТИ до Сарани кишкандрапом, попутками в ливень, ливень. до дома. Вот, в чем прикол, у него осталось 80% зарядки, он тяжело больше пользуется чем я. А у меня одиннадцать. Как так вообще? Потому что это борт Николай Николаевич.